Создайте мир через счастье и любовь, через борьбу одна лишь кровь. Борьба легка, любовь трудна, но без любви нет в жизни смысла. Неужели вам непонятно из истории? Борьба – самый худший способ. Ей пользовались из века в век. Но что в итоге? Сказать не хочется так просто. Великая Британия в итоге, имея почти весь мир, живет на острове, друзья. А что насчет империи османской? Ее давно уж нет, и даже государства. А если вспомнить Великую войну, то Гитлер всех хотел поработить, но в итоге он пошел ко дну. Ничего нельзя борьбой достичь. А если вспомнить США, то в наше время им хана. Госдолг их любого превышает бремя. Борьбу настало время позабыть. Ею ничего нельзя постичь. Борьбой лишь можно разрушать. Лить кровь и убивать. Борьбой и семьи разрушать. Союзы дружбу ею не скрепить. Борьба зараза едкая такая. Ей можно лишь вредить. Но мы так просто не сдадимся. Бороться мы не будем даже ведь. Мы создаем мир через счастье и любовь. Наш новый мир, он полон радости без крови.